Друзья, доброго времени суток! Вы на канале Дневник Исследователя, меня зовут Александр. Геологи и археологи встречают их по всему миру. Огромные древние стены сложены из колоссальных каменных блоков, происхождение которых скрыто во тьме времен. Одни ученые считают, что это останцы скал, возникшие в процессе выветривания. Но другие уверены, вся восточная часть России от Урала и до Камчатки покрыта сетью мегалитических стен, возраст которых исчислить невозможно. Может быть им миллионы лет. Поразительно, но среди энтузиастов, занятых изучением стен, много геологов, археологов и антропологов. Хотя официальная наука их находки не признает, они не теряют надежду найти истину. 40-метровая мегалитическая стена длиной 200 метров была найдена в горной шоре еще в советское время. Открытие сделали геологи из поселка Камушки Междуреченского района. Исследования стены, получившей название сурак кулюмский мегалитический комплекс, начались только в конце 20 века. В 2014 году стену тщательно изучили 19 геологов с навыками горных альпинистов. Их исследования не были однозначными, но объяснить происхождение мегалитических блоков весом в 1000 тонн длиной 20 метров и высотой от 5 до 7 метров различными видами трещиноватостями пород они не смогли, тем более что местами в стене явно видна полигональная кладка. Да, стены очень загадочные и представляют интерес, но куда более удивительные стены которые были найдены на глубине и имеющие явно рукотворное происхождение. Так, в 1928 году в штате Оклахома была обнаружена находка, которую так и не смогли объяснить представители науки. Дело происходило в одной из шахт на глубине в 420 метров. Шахтеры бурили очередную ветку и натолкнулись на каменную стену. Ее прочность была такова, что подручные средства попросту об нее сломались. А рабочие пожаловали о невозможности реализации запланированного проекта, так как обнаруженную постройку никак не получилось сломать. В шахту были приглашены археологи и другие эксперты для изучения находки. Выяснилось, что она имеет высоту ровно 18 метров, вплоть до миллиметра. Ширину удалось измерить только с появлением приборов зондирования почвы. Оказалось, что ее ширина составляет ровно 54 метра, и тоже с точностью до миллиметра. Удивительное сооружение находилось столь глубоко, что... Никаких догадок, кроме самых фантастических, в голову не приходило. Интересно и то, что стена была создана из идеально квадратных блоков. В зазоры между камнями, не то что лезвие ножа, даже человеческий волос поместить было невозможно. Как известно, датировка камня очень неточна. Тем не менее, примерный возраст сооружения, исходя из полостов, в которых оно было найдено, исчисляется в 240-250 миллионов лет. Любые попытки взять хоть мало маломальский кусочек для изучения не увенчались успехом. Шахта продолжала функционировать вплоть до 1983 года. Проект пришлось изменить, а к загадочному сооружению – с 1948 года по 1966 приезжали различные исследователи, но никому так и не удалось разгадать тайну происхождения стены. В 1983 году на шахте произошел взрыв, и она обвалилась. Несмотря на интерес геологов и археологов, было решено подземелье законсервировать, и уже почти 40 лет нет никакой возможности для дальнейшего изучения столь древнего сооружения. Среди гипотез высказывается мнение о неизвестной цивилизации, жившей вместе с динозаврами в одно время. Что касается скептически настроенных академических ученых, то они без возможности посмотреть и пощупать артефакт приписывают ему природное происхождение. Но детали, которые были добыты в первой половине 20 века при исследовании стены, говорят о том, что она рукотворна. А именно был найден слиток серебра, на котором были отпечатки клеп. Есть и более ранние находки. В 1868 году в угольной шахте в Хамондвилле, штат Агая, Джеймс Парсонс с двумя сыновьями откопал сланцевую стену. И эта большая гладкая стена была открыта, когда от нее отлетела большая масса угля. На поверхности стены были отчетливо выгравированы несколько строк иероглифов. Что интересно, загадочные стены не так уж и редкая находка. Их откапывают повсеместно. Иногда их опознают как часть древних построек, а иногда относят к причудам природы. Одну из таких стен обнаружили еще в 1852 году в Техасе. Тогда в Дарину у восточного рукава реки в Тринити приехала небольшая группа переселенцев, чтобы основать фермерское сообщество. Когда тело дошло до строительства дома, то люди, раскапывая землю, наткнулись на интересное каменное образование. Оно представляло само нагромождение камней, причем камни лежали друг на друге упорядоченно, образуя своеобразную стену. Было решено продолжить раскопки и докопаться до основания объекта. В итоге на глубине 9 метров был найден идеальный проем, который назвали окном. Шахту впоследствии углубили до 12 метров, но до основания стены так и не дошли. В некоторых источниках утверждается, что при раскопках рядом со стеной также был обнаружен гигантский череп, а в некоторой части стены были встроены металлические кольца, причем кое-какие из них были изготовлены из олова и титана. Сообщается также, что при раскопках на поверхности было извлечено 4 валуна весом в несколько тонн. На одном из них можно было увидеть изображения, напоминающие пиктограммы, а также странные надписи. На настоящий момент известно, что стена образовывает практически правильный прямоугольник, шириной 7 километров, а длиной 11 километров. Верхняя часть стены на всем своем протяжении имеет одинаковую высоту, которая составляет 167 метров над уровнем моря. Сегодня на месте, где обнаружили эту таинственную стену, располагается небольшой городок под названием Роквелл, что в буквальном смысле означает каменная стена. К слову сказать, небольшую часть этой постройки можно увидеть и сегодня возле музея в городе. Сюда ее перевезли в качестве экспоната. В разное время множество специалистов по-разному объясняли появление этой таинственной стены в земле. Кто-то утверждал, что это природное образование, а кто-то верил в то, что на территории Техаса некогда существовала доисторическая раса, которая и возвела монументальную постройку. В настоящий момент какие-либо исследования объекта не проводятся. А было бы интересно посмотреть на эту стену в целом, раскопанном состоянии. Возможно, тогда можно было бы понять, имеет ли она искусственное происхождение или естественное. Идем дальше и рассмотрим газетную статью. Дели Ньюс. Город Оклахома, штат Небраска. В номере от 2 апреля 1897 года опубликована заметка под заголовком «Камень с резьбой, похороненный в шахте». В заметке говорится «Один из шахтеров, добывавший уголь на глубине 39 метров, наткнулся сегодня на удивительный кусок камня, неизвестно каким образом оказавшийся на дне угольной шахты». Это был каменный брусок темно-серого цвета, длиной 61 см, шириной 30 и толщиной 10 Поверхность камня, кстати, очень твердого покрывали линии, которые образовывали многоугольники, чрезвычайно напоминающие бриллианты совершенной огранки. В центре каждого такого бриллианта было ясно изображено лицо пожилого человека с выгравленными на лбу своеобразными извилинами или морщинами, причем все такие изображения были очень похожи друг на друга. Все эти лица, кроме двух, смотрели вправо. Шахтеры в несостоянии даже предположить, как мог этот камень оказаться в подземных недрах на глубине 39 метров под несколькими напластованиями песчаника. Однако уверены, что тот пласт породы, где они обнаружили находку, был до них никем не тронут. Запросы, направленные в управление штата Айова по охране исторических памятников и в археологическую службу штата при университете Айовы, результатов не принесли. Единственное, что удалось выяснить, это примерный возраст угольных пластов шахты Лихай, образовавшихся, по-видимому, в каменноугольный.